Там просто на развил, сейчас на развилке можно снять, и все, здесь уже не кататься. Скажем, смотрите, вы могли заехать также на Соболевку с э, курортного, с улицы Горького и непосредственно от ЖД вокзала. И все, на этом хватит. А то они, правда, запутаются. Концовку где здесь, здесь, Да можно и здесь. А, что, записывалось, что ли? Полный обзор района Соболевка в Сочи. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске, кстати, по многочисленным просьбам, полный обзор микрорайона Соблевка. Покажем все заезды, выезды, взлетим на коптере, поговорим по ценам. Кстати, цены тут разные, и каждый тут может подобрать себе квартиру а, по своему бюджету. Поэтому советую посмотреть это видео до конца. Это мы съехали с дублера. Корного проспекта. Тут, кстати, хорошая развилка. И сейчас покажем один из въездов. Микрорайон с Соболевка. С правой стороны достаточно популярный сельскохозяйственный рынок. А вообще заездов получается, вот мы сейчас заедем с Яна Фабрициуса. Потом есть заезд с района Ареды, то есть с вокзального района есть заезд прямо с курортного проспекта, если быть точнее, с морского переулка. В общем, с трех-четырех точек можно заехать в район Соболевка, смотря откуда вы двигаетесь. Я чаще всего заезжаю именно с Яна Фабрисовсом. С левой стороны был у нас жилой комплекс «Уютный квартал». Бюджетная там недвижимость, маленькие площади и недорогие квартиры. Ах да, чуть не забыл. С микрорайона Светлана же еще можно заехать. То есть вот мы уже... В микрорайоне Соболевка, который относится у нас к Хостинскому району. То есть, если вы заехали, например, с Яна Фабрициуса, и вам нужно попасть в район Аредов он же Завокзальный, то вы едете прямо. А если там через кладбище и проезжаете, попадаете на улицу Альпийская. Оттуда же можно съехать и на улицу Пластунская, которая у нас тоже относится к району Завокзальный, и потом перетекает в микрорайон Акаренко. Вот. А если вам нужно попасть в район Светлана, например, вы заехали с Яна Фабрициуса, то вы разворачиваетесь и через улицу Пятигорская подаете в район Светлана. мы-то делаем обзор по району Соболевка, поэтому показываем вам Соболевку. Улица Лизы Чайкина. двигаемся по ней. Значит, особенность микрорайона. Ну, плюс в том, то, что район зажат такими районами, то есть в центре, да, так скажем, в центре микрорайонов, я бы так сказал, то есть граничит с районом Яна Фабрициуса, с, с непосредственно центром Сочи, непосредственно с микрорайоном Светлана, с, с вокзальным районом и есть выезд на улицу Транспортная. Здесь автобусная остановка 13 и, если не ошибаюсь, 14 маршрутов. Наконец-то вот этот земельный участок выкупили. И здесь что-то построится. Скорее всего, это будет мой ну, квартирный дом. И, наконец-то, эти некрасивые заборы отсюда уберут. Это улица Малодогвардейская. Такой центровой пятачок, я бы сказал. В чем заключается этот центровой пятачок? Ну, в наличии магазинов. То есть магазин «Магнит», косметик, ну куда же мы ну, без красно-белого, всевозможные салоны красоты, ателье в выпечке. Это на ваших экранах жилой комплекс Этют, если я не ошибаюсь. Итюд, хороший застройщик. Справа у нас «Этюд», вот этот как бы кирпичиком отделанный, слева тоже «Этюд». хороший доман. Когда я только начинал работать в 2015 году, вот эти что дома слева, что справа, это были просто поля. То есть не было здесь ничего. Я приезжал сюда и показывал земельные участки своим потенциальным покупателям. Значит, по инфраструктуре, в районе Соболевка, нет школ, то есть ближайшая школа на Светлане либо на ареде. То есть, ну, например, от этого центрового пятачка, назовем его так, да, до ближайшей школы где-то 20 минут пешком. Это я вам заявляю с полной уверенностью. Дорогу покажу чуть позже. Значит, детский сад вот здесь, вот один слева находится. Это Пятигорская, 56, дробь 4. Частный детский сад, маленькая страна. Наш частный детский сад руководит и моя супруга Мария. Если вам некуда пристроить своих деток, обращайтесь. Кстати, могу скинуть полный видеообзор по детскому саду. Ну, раз уж затронул тему нашего частного детского сада, то вот на первом этаже там одна группа, вторая группа. Вот тут можно припарковаться. То есть нет такого, что самозахват. Я имею в виду, если вдруг вы захотите купить квартиру в жилом комплексе Гермес, вот так он выглядит то звоните, пишите. Статус квартира. Кстати, тут старца вот еще. Парковка она уже платная. За шлагбаумом тут детская площадка и за домом детская площадка, которая принадлежит детскому садику. Вот здесь вот неплохие дома на Пятигорской 54 дробь 3. Хороший застройщик. Вот эти дома, которые чуть выше называются жилой комплекс «Новый дом». Кстати, они со статусом «Квартира». Есть тут кое-что с ремонтом. Кому интересен район Соболевка, звоните, пишите. А такие люди есть на самом деле, которые их интересует только Соболевка, ну в силу разных причин. Ну, нужно отметить, что район относится к сегменту бюджетной недвижимости в Сочи, то есть недорогих квартир. Вот хорошие дома. То есть, ну само собой, жилой комплекс Гермес, статус квартиры, хороший дом. Вот этот дом малоэтажные, там двухуровневые квартиры. Здесь такой вот тупичок, достаточно зелени вот именно на этом пятачке слева тоже хороший дом и вот тут справа тоже хороший дом все это строил один хороший застройщик а вот там такой бело-синий нет не девушка собачка а белосиний дом это живой жилой, жилой комплекс хотел сказать натали Живой дом, Натали. Ну, а мы двигаемся дальше. Кстати, раз уж мы затронули тему жилых комплексов, даже жилых домов, у нас тут все комплексами называется. Стоит один дом, да, называется жилой комплекс. Значит, есть кое-что в стройке, в хороших, кстати, домах. Я что имею в виду? То есть Хороший застройщик, качественное строительство, качественная отделка и цена. Хорошая цена, по 165 за квадрат есть. То есть там три с небольшим хвостиком можно приобрести себе неплохую квартиру. Потом что еще? По 180 есть, да? По 180 с документов. 185. По 185 есть. Есть, документы. есть документы можно купить. В ипотеку вот сейчас проходит да, сделка. Фруктовый сад. Можно купить в ипотеку. То есть там и вот Росбанк и все такое. Конечно, да, это от инвесторов, понятно, что у застройщика таких цен уже нет. Так, это куда мы свернули? Это мы двигаемся у нас. Это мы двигаемся по, также по улице Молодогвардейская. Вот эти хорошие дома, кстати, жилой комплекс Юрьевский они называются. Почему комплекс? Потому что стоят раз, два, три, их четыре дома. Четыре дома, кстати, ну их реально не стыдно показывать, не стыдно их продавать, хорошие дома. Вот они справа. Здесь такой тупиковый пятачок. Справа Green Palace. Сейчас мы его тоже покажем, объедем с другой стороны. Green Palace это такие топовые дома у нас на Соболевке. Здесь слева там жпшки. Ну, все это жилые помещения, что вы понимали. Новый И, да, новый квартал. Вот, новый квартал. Там у нас был уютный квартал, а это новый квартал. Вот как. Вот, а здесь, эти, здесь коттеджный поселок. Коттеджный поселок. Вот, к сожалению, не помню, как называется. Да как-как. КП на Соболевке. Как он еще называется? Кстати, флагманом района Соболевка является жилой комплекс Green Palace. Да, действительно, это один из лучших жилых комплексов здесь, в микрорайоне Соболевка. Когда они начали стройку, это в целом подняло ликвидность данного района. Там внутри бассейн, детская, спортивная площадка. Сейчас я туда не попаду, а так там очень уютненько. И, кстати, от этого места до Зимнего театра, а за ним уже первая беговая линия, всего лишь 20 минут пешком. Здесь от застройщика средней цене где-то 330 за квадрат, ну Как всегда, есть инвесторские предложения. А вообще по району 230. И есть предложения от 165. Какой большой банан. Так выглядит. Жилой комплекс Green Palace. С другой стороны, я хотел сказать вот э, про эти жпшки, да, жилые помещения. Кстати, тут есть кое-что интересное, есть с ремонтом до 6 миллионов, ну, с хорошим ремонтом. Такие достаточно, смотрите, симпатичные дома. Вот, а это все тоже вот в одной архитектуре. Все это у нас относится к жилому комплексу Green Пэлос. В общем, вот такие они Грин Пэлэсы. Ну, на самом деле, заслуживают они внимания. Место-то, вот, обратите внимание, ровное. Вот, кстати, недавно, что мне понравилось. Вот, как машину развернули, вот, какую зону отдыха сделали. Это много стоит. Это поднимает ликвидность района Соболевка. А так, место ровное. Вот слева хорошие дома. Слева хорошие дома, вот тут за забором. Целый проспект Да, целый проспект получился. Ну, Нормально. И вот тут вы налево поворачиваете такие, раз, налево. И прям по прямой до зимнего театра, до пляжа, где-то 20, ну я не знаю, черепашкиным шагом, если двигаться, 25 минут. А давайте вас вернем. Здесь стройка активно справа ведется. Вот по ровной дороге. Вот с левой стороны хорошие дома. хороший дома. Жилой комплекс иллюзиум. Иллюзиум, иллюзиум. «Иллюзиум», да? Да, Элизиум. То есть тут особенность этого жилого комплекса, то что он, а, там значит на этих, скажи, на солнечных батареях и так далее, то есть такие ноу-хау технологии. Экологичность. Экологичность, экологичность да. вот. вот. А мы сейчас двигаемся параллельно улице Пионерская. Пионерская это у нас исторический центр в Сочи. А сейчас на ваших экранах вот это Дублер Курного проспекта, собственно, который делит микрорайон Светлана и микрорайон Соболевка. Это для тех, кто не знал. Господа риэлторы, кто не знали, лайк ставьте, пожалуйста. Мы тут пока разворачиваемся, а напишите в комментариях вот ваше впечатление, Что приятнее район Светлана вверх, лысая гора, или все-таки Соболевка? Кстати, тут вот ездить с собаками погулять, там где Дублер была лестница, можно перескочить в район Светлана. Светлана, либо вот тут, где лает собачка, можно пройти и уже попасть на улицу Пионерская. Надеюсь, камера сейчас передает. Вот там чуть левее, там видно вышку. И это уже район Завокзальный, то есть улица Альпийская. Вот здесь у нас что, магазин Пятерочка. Но ну, этого добра тут на самом деле хватает. Такой тоже пятачок. То есть тут что, такая некая развилка, скажем так. Давайте вот так еще покажу. То есть вот это такая развилка. И вот за этим домом, по-моему, там такая лесенка идет она выводит прямо в завокзальный район на улицу Альпийская. И вот там синие дома – это жилой комплекс Альпика. У всех на слуху, кстати, там сейчас есть несколько интересных предложений. Даже от 6 миллионов 700 тысяч с ремонтом. Там полная стоимость договора, статус квартиры, есть газ, не спешите. Если мы сейчас свернем направо, то, в принципе, мы попадем на тот пятачок, откуда мы приехали, где там 13-14 была конечная, где развилка на, направо на Лысую гору. Пошла дорога, то есть на район Светлана, налево через Пятигорскую, через кладбище, вы попадаете на улицу Альпийская. Вот, а мы сейчас сворачиваем налево и по улице Пионерская показываем вам узкие дороги и выезжаем прямо к Зимнему театру. Это получается, если на машине всего лишь 2 километра, если не ошибаюсь, 200 метров частного сектора, то есть исторического центра. Кстати, место практически ровное, Владимир делает поправочку, два километра это 8 минут да, до зимнего театра, это на машине с учетом пробок, да-да-да, вот так вот тут вам могут встретиться автобусы, а как вы хотели. Но всегда можно выехать через район Ареда, там более широкие дороги, а еще можно через улицу Пятигорская выехать на улицу Транспортная. Там одностороннее движение, более широкая дорога. Кстати, он этим-то и хорош, район Соболевка, тем, что много заездов и выездов. Да, есть моменты. Там, где есть выезд, там нет заезда. Там одностороннее движение. Но, тем не менее, выездов и заездов достаточно. А вот тут мы сейчас поворот проехали. Это как раз-таки был заезд э -э, с курортом и с морского переулка. То есть с самого центра Сочи. Так вот, чтобы не петлять по улице Пионерская, а мы вам показали именно ту дорогу, которая ровная, и она ведет тоже к зимнему театру. Ну и, конечно же, основной минус здесь отсутствие тротуаров. Из минусов, конечно же, плотная застройка. На мой взгляд, не так много зелени, особенно в отдельных участках Соболевки. Безусловный плюс то, что близость к центру, место... Ну, практически ровно, за исключением там улицы Пятигорской, где мы заезжали с, с Янофабрицо. Ну и плюс, конечно же, это стоимость. От трех с небольшим миллионов сейчас можно купить квартиры у нормальных застройщиков. Поэтому вы не стесняйтесь, звоните, пишите. Это ФСБшное здание. Так, здесь музей. Музей чего? Забыл музей Музей. Здесь есть музей, короче. По улице Пионерской, значит, мы попали... Куда мы попали? Мы попали в самый центр. Вот смотрите, если мы свернули налево, мы попали прямо к Зимнему театру. То есть на Городный проспект мы сейчас будем выезжать. Там же у нас жемчужина. Для кого это понятнее? Жемчужина – это отель четырехзвездочный. Он у всех на слуху. Вот мы выезжаем на Городный проспект. Слева у нас улица Театральная, а справа – улица Нагорная. Ну и прямо Городный проспект. За ним уже Зимний театр и, соответственно, море. И показываем еще один заезд в район Соболевка. То есть двигаемся мы по Куртному проспекту. Слева у нас район Золотого треугольника, Хаят, все такое. И мы сейчас сворачиваем с Курортного проспекта направо, на Морской переулок. Вот мы свернули на Морской переулок. Прямо по курсу у нас элитные новостройки. Чуть левее там, не знаю, камера передает или нет, на Нагорный один. Морской дворец и прямо по курсу Титаник, он же премьер, или нет, премьер, он же Титаник. Направо пошла улица Нагорная, прямо пошла улица Кубанская. Оп, Сбербанк куда-то съехал, здесь было отделение Сбербанка. Поменяли мы батарейки, батарейки сели. То есть, если прямо поехать, это у нас улица Кубанская. Она упирается в Павла Корчагина, если я не ошибаюсь. И как раз там находится тот самый музей. Тебя тут мы музей Никола -Островского. Николая Островского. Николай вот, А мы двигаемся дальше. Это пошла улица Красная. И, конечно же, тут на улице Красной находится живой комплекс Флагман. Жилой комплекс «Флагман» – один из самых моих любимых жилых комплексов в Сочи. Почему? Ну, потому что он достоин внимания, потому что там видовые квартиры, кое-что сейчас там продается с ремонтом. Кому интересная данная локация, звоните, пишите. Налево пошла улица Альпийская. Там одностороннее движение. То есть это дополнительный, так скажем, выезд с микрорайона Соболевка. То есть если проехать по улице потом свернуть на Альпийскую, и с Альпийской можно выехать уже на Куртный проспект. Здесь, кстати, движение одностороннее. Ремонт дороги, нет тротуаров, частный сектор. Улица Красная. Это исторический центр. И вот здесь пошла развилка. То есть вниз пошла дорога в микрорайон Соболевка, а налево пошла дорога за вокзальный район. То есть если бы я свернул направо, то мы приехали бы на улицу Пионерская. Здесь продолжается одностороннее движение. А мы уже, кстати, находимся как раз-таки в районе за он же Ареда. Налево пошла дорога на улицу Альпийская. И через, через улицу Альпийская мы попадаем на Морской переулок и, соответственно, курортный проспект. Сейчас двигаемся по улице Докучаева. Нет, Альпийская. А Докучаева пошла вот тут направо. То есть тут пошло опять одностороннее движение. И, соответственно, там внизу, именно внизу, находится район Соболевка. Все, что на склоне, относится к району Завокзальный. И вот где-то здесь, вот с левой стороны, это у нас жилой комплекс Альпика. Помните, я вам говорил про лестницу? Вот эта вышка, кстати, она не рабочая. Говорят, что это какая-то резервная вышка. Вот живой комплекс Альпика. И где-то вот тут э, есть та самая лестница, которая приведет вас или ваших деток э, в район завокзальной улицы чтобы попасть в школу или в поликлинику. В общем, вот здесь есть больничный городок. Сейчас мы едем по улице Альпийская. Вот именно тут одностороннее движение. И если, например, вы с Соболевки через Пятигорску, через кладбище выехали в завокзальный район, то есть вы могли бы через улицу, например, Туапсинская, потом там есть еще переулок Дагомысский, то есть могли попасть уже, собственно, к ЖД вокзалу. Эта улица нас приведет, точно так же может до вокзала привести, на улицу параллельная, и может привести на городный проспект, откуда мы заехали с морского переулка. Сильно запутали вас нет? Слушайте, все намного проще, вот, да, вот пошла улица Альпийская, смотрите, а я сейчас свернул направо. Это у нас вообще уже сейчас будет, по-моему, этот Севастопольская, да, точно. Улица Севастопольская, она уже ведет это все за вокзальный район. То есть я к чему все это говорю? К тому, что Соболевка, она прям вот в эпицентре, да, микрорайонов, то есть, короче, я уже повторяю. И вот еще один перекресток, ведущий на Соболевку. То есть можно заехать с улицы Горького попасть на тоннельную и потом уже на Севастопольскую и через Альпийскую уехать в микрорайон Соблевка. Либо с ЖД вокзала точно так же можно попасть либо через эту улицу, либо через приулк Дагомысский. Надеюсь, не сильно вас запутали. Но ведь не такой он район, как многие думают. Плюсов-то тоже много. Стоимость квадратного метра. Место ровное. Все поблизости. Хорошие дорожные развязки. В общем, поставьте, пожалуйста, лайк за наши старания. Ведь это несложно. Совсем несложно. И подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделать. Только там нужно поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Напишите в комментариях, какой район Сочи вы бы хотели увидеть в следующем. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий, Владимир, Евгений. До новых видео. Пока.